Здравствуйте. Меня зовут Женя. Я родилась в городе Ленинград, в стране СССР. Мне 29 лет, и я стоматолог по образованию. На данный момент я проживаю в Германии, учусь в университете. Для чего я вам это сейчас все рассказала? Для того, чтобы вы понимали, что я человек, который уже жизнь увидел, и который немножечко разбирается уже в людях, и может за свои слова отвечать. Я хочу сейчас обратиться к тем людям, которые меня слушают и смотрят. Геям, лесбиянкам, или, может быть, тем людям, кто сомневается еще может быть, бисексуалом. Я хочу просто вам что сказать, что, на мой взгляд, предназначение каждого человека в этой жизни, вот смысл и цель, это быть счастливым, быть счастливым самому и делать счастливым людей, которые рядом с вами. Вы должны понимать то, что, конечно, страх, он останется, и, может быть, вы будете бояться открыться как-то своим родным, близким, социумом, потому что социум может вас не принять, родные могут отвернуться, но по-настоящему... Преданные вам люди, люди, которые вас любят, ценят и которым важны вы, именно как личность, им будет все равно. Они в любом случае останутся рядом с вами, они будут вас поддерживать, они вам будут помогать морально, и они в любом случае поймут вас и примут. Главное же, что вы есть такие, какие вы есть. У вас внутри ничего не поменялось, вы также остаетесь сыновьями, дочерьми, братьями, сестрами. И, конечно, да, тяжело иной раз сказать там «мама, я вот другой», но мама же вас любит в любом случае, и друзья вас любят, и главное, не бойтесь открываться. Есть люди, которые оказались в такой же самой ситуации много-много лет назад, и они сейчас готовы вам помочь. Не бойтесь открываться, не бойтесь обращаться за помощью, вы не одни. Спасибо.